Л.В.С.И. Светят небеса Ставимся, Россия, голосуется И все планируют сказать об этом Боже, с нами любовь Миры, которые мы заслужили вместе с тобой и, и, которые мы заслужили вместе с тобой на свету наши голоса, победу, си, а идиоту, вместе с И, и мы заслужили вместе с тобой. И, мы заслужили Готовы к бою за серебро и золото Душой и телом молоды Не боясь жары и холода Идут гордо русские спортсмены Давай победу! И вот трибуны Сочи скорены Нам надо, чтобы мы обладываться Были в единстве наша сила Услышь меня, Россия! Довольно спором не прикрыться форс-маршором Если каждый город от фауны до флоры Подбросить все дела И на погоду не глядя Хором миллионов скажем, да, олимпиаде не в наших традициях свои свои позиции вместе вместе можем многого добиться <смех> <смех> сочи, и с глазам, <смех> мы и дождь, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы идти, мы готовы и ты, который ест, заслужили весь с том, И ты, который ест, заслужили целой страной, И ты, который ест, заслужили весь с тобой.